Какой у меня оригинальный метод, да? Целую руку. Давай, я это. Принимаю твои любезности. Он шевелится. Ты уверена, что ты хочешь это есть? Я, как бы, на твоем месте такое не жрал. Они любят все такое скользкое, слизкое, длинное. Сейчас, погоди, у меня тут небольшие проблемы с этой палкой гребаной. Как ее. Ах! Ну и нафиг эти палки китайские. Не, вообще. Да что. Это, епта, где моя сало? Рука прыгает, это жесть вообще. Как-то. Что там с сушами кидается? Что за происходит? Это сало улетела Нормально вообще, да? У меня тут все летает. Это. Да что ты? Ой, бляха, муха, китайцы по нас ставят китайцы понаставят. Тут всякого. Она не хочет. А я тут причем. Не хочешь идти нахрен значит смотри смысле не пойдет да я же а тебе побольше надо ты любитель побольше я сейчас тебя по зубам дам чтобы ты не было любителем побольше побольше она хочет горячий гриб я не могу его взять девушка вы можете это взять сами не Легче девушка, да, чем этот гриб? Китайцы, позалейте меня, пожалуйста. Стаканы гребаные, неудобные, советские. Да, э, что с тобой происходит, ты? Перец. Она хочет жареного перец. Что ты за человек такой? Такой странный человек. Хочется, знаешь, куда засунуть этот стакан? Смотри, что происходит с моими руками в этом китайском ресторане. Ты понимаешь, что тут происходит? Меня... Контрит очень жестко. Ее перец, ты грёбенный. Падай. Сало это долбаная. На, жри. Тика ты нахрен Кока-Кола китайская, фальшивая со вкусом огурца. Знаю я такие. Черный кальмар. Пойдет тебе такой. У меня сейчас спичка загорит. Где нормальная тема? Оп. Что за.. Хребаный Хогвартс, суши. Вот это, или что это? Они а, хири, знаешь, Ри, короче. Кунишуа. А, тут, по-моему, хаос небольшой происходит. Но это японцы, они вид такие, они вообще не. Да, я тут не при делах, это все японцы. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по табле менеджер Давай. Удачи!